Всем привет! В прошлом видео мы хорошенько отжарили, <как> прокачали наш глок, теперь настала пора обмазаться напечатанными обвесами. Будем устанавливать целики, мушки, различные виды компенсаторов, магвелы, крепления для оптики и пятки для магазинов. Ссылки на модели будут добавлены в описании к видео. Поехали! Все модели, представленные в видео, напечатаны на принтере Flying Birghost второго поколения с внесенными модификациями. Пластик PG, сопла 0,4 мм, толщина слоя при печати 0,1 мм. Заполнение желательно 100%. Модели зашкурены и покрашены. Все модели тестировались на совместимость только с пистолетами КП-17 и КП-18 от КЖВ. Начнем с самого маленького и сложного. Целики и мушки. Установка целика и мушки. Для начала необходимо отделить слайд пистолета от рамы. Далее убираем возвратную пружинку встаем внешний пол с внутренним стволом и для замены целика выкручиваем винтик, удерживающий газовую камеру. Целик выпал. Вставляем новый напечатанный и в обратной последовательности закручиваем винт. Целик установили, теперь мушка. С мушкой то же самое. Выкручиваем фиксирующий винт. Устанавливаем на штатное место мушку. И закручиваем винтик. Прицельные приспособления заменены, и на сегодня это было самое сложное. Дальше будет попроще. Оптоволокно можно раздобыть на Алиэкспрессе. Теперь компенсаторы. Начнем с тех, которые крепятся на рельсу. На выбор представлены три типа компенсаторов. Каждый тип самоденирован как с нижней рельсой, так и без нее. Установка проста. натягивает компенсатор на рельсу пистолета до упора. Так, сначала уберем переходик. В зависимости от жесткости посадки можно дополнительно зафиксировать компенсатор 914 гидом. Для этого имеется специальное отверстие. В моем случае это не потребуется. Изделие очень плотно сидит на пистолете. Далее установка компенсаторов, для которых нам потребуется переход с правой 11 резьбы на левую 14 -ю. Переходик. Кстати, почему-то в разных партиях кожевышных пистолетов 18 версии есть пистолеты со стволом, имеющие внешнюю резьбу, а в других партиях нет ни внутренней, ни наружной резьбы. Поэтому я поставил себе ствол от ваешного блока с внутренней резьбой. Все работает, не заедает. При установке компенсатора на переход для лучшей фиксации последнего можно установить резиновое кольцо, либо намотать кусочек фум-ленты, но лучше, конечно, резиночку по диаметру подобрать. и теперь встан, накручиваем компенсатор На выбор представлены четыре типа компенсаторов. Я ничего не придумал, как смог скопировал с фотографии боевых аналогов. Далее установка креплений под оптику. Представлены два типа креплений. Первый тип – это крепление на рельсу с дополнительной фиксацией через спиц спускового крючка. Чем бы это дело зафиксировать я не нашел, оставил на ваше усмотрение. Второй тип – это крепление только на рельсу. Каждое из в свою очередь, может быть распечатано либо с рельсой на верхней площадке, либо без рельсы, но с посадочными отверстиями под коллиматор. Надеюсь, у китайцев посадочные размеры плюс минус километр одинаковые. Далее, маквеллы. -Vale. Представлены два типа. Обычный и широкий для спортсменов. Установка производится в следующем порядке. Берем специальную фиксирующую втулочку. Устанавливаем ее в полость за шахтой магазины и фиксируем на винт. Желательно ISO семьдесят три Так, далее устанавливаем необходимый нам магнел на рамку пистолета. И фиксируем на втулке, тоже ISO 7380 желательно. Да, вот это дуполище. И на сладенькое. Пятки для магазина. Есть три вида. Средняя, высокая и тактикульная. истикульная. Установка простая. Снимаем стандартные грызы. И вместо него, оттянув немного пластиковую хреновину на основании пружины, проталкиваем новую пятку по пазам. Последующая перезарядка газом или смена баллона производится без особых проблем. сегодня, пожалуй, все. Но на наглог еще остались планы. Надеюсь, данные модели кому-нибудь пригодятся. Также я не откажусь от пожертвования в адрес канала для развития данного направления. Реквизиты будут в описании к видео. В ближайшее время нужно будет добить проект современного кита для Томпсона М1А1 совместно со 151-м убежищем. Проект уже в высокой степени готовности и скоро, надеюсь, не как обычно, а именно скоро окажется в открытом доступе. Все новости по этому проекту можно будет найти в ВК в группе 151-го убежища. От меня будет инструкция по сборке. Вроде бы все сказал. Спасибо за внимание. Пока.